Удобно, когда можно взять с собой петличный микрофон на съемку, не таская при этом в карманах дополнительные рекордеры, флешки и батарейки, а при необходимости мгновенно подключить петличку к своему смартфону, запустить звукозаписывающее приложение и приступить к работе. Сегодня мы с вами посмотрим и попробуем в деле конденсаторный петличный микрофон Шур МВЛ из линейки мотив. Пожалуй, распаковку этой белой коробочки я пропущу, так как она не настолько увлекательна. А вот ее содержимое давайте рассмотрим поближе, потому как комплектация шуры достаточно богатая. Помимо бумажек, которые все равно никто никогда не читает, в комплекте лежит кожаный чехол для переноски микрофона. Кстати, он достаточно жесткий, надеюсь, это со временем не скажется на его эксплуатации и трещины на материале не возникнут. Положили в комплект и прищепку к клипсу для крепления петлички к одежде, Эээ, так называемую крокодильчик. Сама клипса полностью металлическая а вот фиксатор микрофона пластиковый что лично как по мне это очень продумано ведь микрофон хоть и закреплен на ней достаточно прочно однако если вы где-то случайно зацепитесь шнуром то петличка просто отстегнется от клипсы а не вырыт вам кусок ткани от той же рубашки не скупились и на ветрозащиту она также есть в комплекте выполнена хорошо с резиновым основанием теперь вам не придется мучиться два часа чтобы надеть ее на микрофон тот кто пользуется петличками поймет к чему я это говорю ну и наконец-то сам микрофон первым делом отметим что входное отверстие в Shure ВЛ отличается от большинства петличных микрофонов. Оно сделано не по центру, а рассечено по краям. Кабель петлички достаточно длинный, чуть больше 1 метра 20 сантиметров. Грузить вас с перечислением характеристик я не стану, просто выведу их на экран. А для самых любопытных оставлю ссылку на сайт производителя в описании к этому видео, где вы лично сможете с ними ознакомиться. Скажу лишь только то, что Shure MWL создан для того, чтобы в буквальном смысле облегчить нам работу. Как я и сказал в самом начале этого ролика, для этого петлички не нужен внешний рекордер достаточно в ваших руках наличие смартфона работающего под управлением android или ios давайте я покажу как это работает первым делом необходимо на ваше устройство установить официальное приложение шур sure Audio. аудио скачать его можно с play маркета для android и с apple store для ios ссылки на них в описании к этому видео приложение кстати полностью бесплатное и без рекламы после установки заходим в программу нажимая на кнопочку настройки микрофона из представленного списка нужно выбрать то устройство что в данный момент у вас в использовании я выберу петличный микрофон и нажму кнопку далее в следующем окошке мы видим шкалу которая показывает уровень громкости а ровно под ней ползунок которым можно регулировать чувствительность микрофона чуть ниже ползунка уровня чувствительности есть 5 иконок это быстрый режим работы микрофона в каждом из них меняется как чувствительность так и ширина стереоугла при котором микрофон улавливает входящий в него сигнал после чего можно выбрать один из четырех режимов направленности микрофона стерео кардиоида восьмерка и суперкардиои дальше идет включатель лимитера трехрежимный компрессор фильтр верхних частот и пятиполосный эквалайзер в этом окне вы можете все настроить под себя исходя из тех ситуаций которые в данный момент происходят и это очень удобно нажимаем на кнопку записи и попадаем в окно собственно звукозаписи тут предельно просто сверху шкала громкости и опять же ползунок чувствительности микрофона которым можно управлять прямо во время записи ниже окно диаграммы Оно отображает то как записывается наш голос прямо под диаграмма есть кнопка. С ее помощью мы можем выставить битность и разрядность частоты микрофона. По центру красная кнопка записи, жмем и записываем. Кстати, весь этот фрагмент записан через это приложение с использованием микрофона ShureMVL, так что можете оценить качество записи. Последняя кнопка «Мои записи» содержит записанные вами звуковые дорожки. Их можно прослушать, а также редактировать, после чего сохранить и наслаждаться полученной записью. Что ж, вот таким получился ролик. Надеюсь, вам было интересно. Выводы по микрофону Shure ВЛ я скажу уже в следующем видео, где сравню этот микрофон с другими петличками. И уже там мы подробно поговорим о характеристиках и о том, как пользоваться микрофоном. Так что не пропустите следующее видео. Для этого нужно нажать на кнопку подписаться и активировать колокольчик. Для того, чтобы вам первым пришло уведомление о новом выпуске, не забывайте раскрыть описание, В нем ссылки на наш сайт и наши социальные сети. С вами был Глеб. Всем хорошей музыки. Пока.